Мои дорогие лохматики, мы кончили с вами урок математики. Теперь же приступим к учению о меде, О роли его незначении в природе. Вот я на доске начерчу насекомое. Наверное, всем вам отлично знакомое. Сейчас дорисую второе крыло ему. Готово. Таптинг. То это по твоему. По моему это. Чего? Ты коза. А ты не подсказывай. Это коза. Коза? Но тогда бы была безусловно. А крылья? Откуда же крылья? у Узелья. Глухая тетеря. Что? Здесь нарисована Михаила Потапочка глухая тетеря. Садись, чепуха никуда не годится. Единица. Мишуткин. Ну что ж, отвечай, если знаешь, что здесь нарисовано, как ты считаешь? На этой доске нарисовано мелом, начерчено мелом чего-то живое, усы с головой, с ногами и с телом. Отлично, но только зачем торопиться? На крылышках нету ни перьев, ни пуха, ни пуха. Поэтому это не птица, а маленький жук под названием муха. Неверно, лохматики. Это пчела. Она в постоянных трудах пребывает. Медвежьему племени мед добывает. Ребята, смотрите, это пчела. Тушистую сладость Тела медоноска заботливо прячет в ячейки из воска И надобно много умения и хитрости, чтоб дружбу хранясь медоносным народом, из улья его содержимое вытрясти, и вкусно привкусно позавтракать медом, а если навалишься грубо на улей, пчела обязательно больно ужалит, вопьется в тебя ядовитую пули и что это? Где же они? Все убежали? Да, вот это, да. Его и значение природе. Детки, продолжим беседу о меде, о роли его и значении в природе. Вы видите здесь на доске насекомое, наверное, всем вам очень знакомое, не птицу, не рыбу, не млекопитающее, а так называемые. Кусающий. Вам не пошло учение в прок, И вы наказаны жестоко. И это нам, друзья, урок. Вперед не убегать с урока. Вперед не убегать с урока.